Всем привет! И сегодня в этом видео мы поговорим с вами об iOS 14 и это будет своего рода не полный полный обзор, поскольку я отобрал для вас только самые интересные и крутые фишки, которыми вы 100% будете пользоваться и которые каждый из вас будет обязан попробовать после установки бета-версии iOS 14. я не буду рассказывать про какие-то тонкости и мелочи плюс 50 190 300 новых функций и фишек потому что как показывает практика большинство людей практически 99 владельцев iphone или ipad этими самыми тонкостями тонкостями вообще в принципе не пользуются и даже не задумываются что они есть потому что на общее восприятие системы они не влияют в общем присаживайтесь поудобнее будет максимально интересно классно и информативно ну и также соответственно весело в общем то как и всегда Погнали! Неудачно обновили свой iPhone, ваш телефон не включается, iTunes выдает ошибку, а вы не понимаете, в чем же дело? RayBoot ⁇ это полезная утилита с максимально понятным интерфейсом, которая поможет вам вывести iPhone из вечного яблока, избавиться от синего экрана смерти и восстановить устройство, несмотря на ошибки 4005 от iTunes. Кстати, программа полностью бесплатна и доступна по ссылке в описании. Начнем с самого крутого, новых обоин. Их целых три, и все они меняют свою цветовую гамму в зависимости от цвета настроения черного или белого. Кстати, ссылки на эти обои в высоком разрешении находятся в описании под этим роликом. Просто браво инженерам Apple за мощнейшую в истории iOS реорганизацию рабочего стола. В какой-то веке виджеты стали не просто болтающейся пустышкой в отдельной шторке, а по-настоящему полезным дополнением рабочего стола наряду с многими приложениями. Мой самый любимый ⁇ это стак-виджет, так называемый, где собрано абсолютно все, начиная с погоды и кончая активностью Apple Watch и фотографиями. Сортировка приложений мега удобная штука. Мало того, что теперь у нас вся библиотека программ отсортирована в алфавитном порядке, так и прошивка сама сортирует все программы по папкам в зависимости, какой категории принадлежит то или иное приложение. Вот это действительно круто! Мое почтение и снимаю шляпу! Ко всему прочему, у нас появилась возможность скрывать не просто одно приложение, которое нам не нужно, но и целые рабочие столы. Я настроил себе один рабочий стол, чтобы выглядело максимально минималистично. Прямо огонь! Честно, я в восторге. Следующий момент – плавность работы. Я был удивлен, но iOS 14 работает действительно сносно, а что самое главное – шустро и максимально плавно. За несколько суток активного использования я ни разу не увидел явных багов, зависаний и подлагиваний. Полезная информация. Шутки шутками, но посмотрите, как же забавно выглядят виджеты на рабочем столе при предпросмотре того, как будет выглядеть стандартная обоина на наших устройствах. Изменили отображение контента в поиске Spotlight. Теперь нужная нам информация, как приложение, выделяется серым контуром. В настройках появился отдельный пункт экрана домой, где можно настроить отображение только что загруженных приложений на рабочем столе или в общей библиотеке, а также настройка показа уведомлений в самой библиотеке приложений. Обновили Siri. Теперь ассистент, по заявлениям Apple, стал умнее и может обрабатывать еще больше запросов. Кроме того, обновили и внешний вид голосового помощника. Теперь, если у вас телефон поставлен на беззвучный режим, серии вас слышать не будет. Приватность и конфиденциальность. Ну, что тут еще сказать. Кстати, о внешнем виде. Ну, тут, мне кажется, вообще без комментариев. Однако, если вы консервативных взглядов на iOS, внешний вид вызова можно изменить в настройках в разделе телефон в пункте входящие вызовы. На секундочку, поддерживается новая шторка будет не только в стандартном приложении, но и в сторонних программах как WhatsApp, Skype, Viber и так далее. В iOS 14 Apple добавили трекер сна, который прекрасно будет работать в паре с Apple Watch. Честно говоря, я не любитель этого всего, однако кому-то может быть максимально полезным. А что думаете об этом вы? Пишите в комментариях. Изменили настройку самого будильника, теперь время выставляется при помощи клавиатуры, а не прокрутки часов и минут. Не знаю как вам, но по мне раньше было намного круче. Уникальность какая-то эстетика что ли. Обновление затронули и камеру, теперь появилась возможность быстрой записи видео простым удержанием кнопки фото. Большинство настроек, как размер фотографий, таймеры, фильтры вынесли в отдельную шторку. Но самое крутое, появилась возможность прямиком из камеры менять параметры съемки видео, как частота кадров в секунду а также разрешение самой картинки. Все это можно сделать простым тапом по параметрам в верхнем правом углу. Думаю, что на протяжении всего обзора вы уже заметили небольшую точку в верхнем правом углу. Это индикатор, показывающий, использует ли то или иное приложение микрофон либо камеру для записи аудио или видеоматериалов. Удобно. Изменили внешний вид мелких элементов интерфейса. Выглядит иначе ромашка в статусе загрузки, а также меню параметра выбора источника выхода звука при звонке на телефоне. В настройках камеры появилась долгожданная многими опция так называемого отзеркаливания фотографии при создании селфи. Теперь фото с фронтальной камеры изображаются надлежащим образом. Картинка в картинке – долгожданная фишка, которая будет поддерживаться различными приложениями. Пока что у меня работает только в браузере Safari. Встроенный переводчик максимально удобная функция на данный момент в системе поддерживается порядка 11 самых популярных языков мира работает эта штука даже без интернета к тому же перевод выдается грамотным с пунктуациями и так далее то есть лучше чем у всяких приложений это точно однако для изучения иностранного языка это не подходящий вариант говорю вам сразу ибо использовать встроенный переводчик стоит лишь для коммуникации в базовых целях изменили внешний вид сортировки папок в стандартных заметках подредактировали и клавиатуру появилась возможность поиска по смайликам. Например, если написать слово «ЕДА», система будет выдавать вам различные варианты, наиболее подходящие под ваш запрос. Диктофоны все сделанные записи в нем стали намного лучше. Теперь есть возможность улучшать голосовой файл в пару кликов. Фишка с улучшением записи позволяет подчеркнуть ваш голос, а также заглушить посторонние звуки на заднем фоне. Изменили внешний вид стандартного приложения «Музыка». Треки сортируются по-новому, а обложки композиции стали гораздо больше. Больше. Выглядит неоднозначно, но мне нравится. Теперь, конечно же, один из главных вопросов, на какие устройства можно установить iOS 14 в стадии бета-тестирования прямо сейчас. Америку, конечно же, я вам прямо сейчас не открою, поскольку поддерживаются абсолютно все устройства с iOS 13 на борту, то есть нынешние iPhone SE первого поколения, iPhone 6s и так далее и тому подобное. Вы не поверите, как же мне было приятно, что я ошибся в одном из предыдущих роликов, где мы с вами обсуждали слухи насчет новой iOS 14, 11, где я предположил, что скорее всего Apple может отказаться от поддержки iPhone SE 1 и также iPhone 6s, потому что сами по себе девайсы уже довольно ветеранистые, виды повидали и все такое. Но мало того, что Apple давала в поддержку эти устройства, так еще и не обделила их всеми теми фишками, которые наделены даже самые последние iPhone на этой версии операционной системы. iOS 14 это по-настоящему большой апдейт, который будет обновляться, меняться, кастомизироваться с течением еще двух последующих летних месяцев поэтому ставить прошивку сейчас я в принципе рекомендую поскольку работает она относительно бета действительно стабильно несмотря на то что все равно в системе есть плюс-минус какие-то шероховатости неровности и так далее но тем не менее относительно стадии бета-тестирования прошивка ведет себя очень и очень достойно поэтому сейчас расскажу как ее установить буквально за одну минуту для того чтобы установить ios 14 практически за одну минуту не нужно никаких усилий или компьютеров и так далее. Все, что вам потребуется, это стабильное интернет-соединение, именно Wi-Fi и не режим модема, это очень важно. А также на всякий случай создайте резервную копию, чтобы на случай чего можно было без проблем откатиться обратно на стабильно работающую iOS 13. Мы переходим в браузер Safari и также после этого открываем ссылку на сайт, который я оставлю в описании под этим роликом. Дальше у нас появляется вот такая страничка с Google Drive, где нам нужно нажать на одну единственную кнопочку Download, не беспокойтесь, никакой рекламы здесь точно не будет. Дальше у нас появляется диалоговое окно, в котором нам нужно согласиться с установкой профиля. Далее мы переходим в настройки, раздел «Основные» и ищем пункт «Профили», где у нас будет установленный профиль, iOS бета-софтвер, профайл и так далее и тому подобное. Мы его, конечно же, устанавливаем, вводим пароль на от нашего устройства и обязательно перезагружаем наш девайс. После всего этого действия мы, конечно же, заходим еще раз в настройки основные и уже в пункт обновления ПО, где у нас будет загружаться и подготавливаться к обновлению iOS 14 beta 1 Вот так вот все просто. Я надеюсь, что это видео было для вас максимально полезным и если это так, то обязательно подписывайтесь на канал, красная кнопка Кнопочка с подпиской будет где-нибудь вот здесь вот. И также ставьте лайки, потому что чем больше лайков мы собираем на наших роликов, тем быстрее выходят новые, классные, не менее качественные информативные выпуски. Такие дела.